Всем привет, мобильные геймеры! В этом ролике я вам покажу классные моды для Friday Night Funkin' на телефон. Ну и сразу скажу то, что если вы будете скачивать мод, то тогда удалите Friday Night Funkin' со своего устройства. И только после этого мод скачается на ваш телефон. Ну и по традиции, пожалуйста, сначала поставь лайк и подпишись на канал, если ты не подписан. И также напиши любой комментарий, это поможет к продвижению ролика. В общем, надеюсь на вашу поддержку, ну а пока я вам пожелаю приятного просмотра, мы к модам Friday Night Funkin' на телефон. Ну и самый первый мод, он очень классный, это мод Among Us в Friday Night Funkin'. Данный мод круто со всех сторон, потому что он выглядит приятно, да и в принципе задумка мода очень классная. Ну и, естественно, музыка тоже очень крутая в этом моде, и поэтому я всем рекомендую скачать данную модификацию. Ну а родные звуки Among Us встретят вас в меню мода Friday Night Funkin', поэтому не переживайте. Ну а пока приступаем ко второму моду. Ну а данный мод подойдет для тех, кто любит немного странности. Так как в данном моде робот, который является баскетболистом, у которого вместо головы телевизор поет вместе с нашим персонажем. Ну а плюс данного мода в том, что здесь есть разнообразная музыка. Как тяжелая, так и легкая музыка вас вовлечет в игровой процесс. Ну и также очень классно то, что в данном моде сменяется время. Так как мы начинаем играть днем, а заканчивается мод ночью. Ну и ночью все выглядит очень классно, все неоновое, и лично мне данный мод очень сильно понравился. Поэтому я его тоже рекомендую к скачиванию. Но в следующем моде мы играем против девушки, которая играет в гольф. И опять же, мне музыка в данной модификации понравилась. Ну и я считаю то, что музыка в данной игре очень важна. Ну и данный мод является уникальным для этой игры так как вместо того, чтобы петь, мы будем играть в гольф вместе с данной девушкой. И все это происходит в Friday Night Funkin'. И поэтому я с уверенностью могу сказать то, что данный мод сломал эту игру. Что-что, а вот этот мод я точно рекомендую к скачиванию. Но, однако, досмотри ролик до конца, ведь я в конце ролика расскажу, где же скачать данные моды. Ну, а этот мод про Боба. И да, про Боба я уже снимал ролик, но, однако, я не рассказывал про то, что его можно скачать даже на телефон. Но для тех, кто не смотрел ролик про Боба, я кратко расскажу про данный мод. Изначально нас встречает белая субстанция... Ну а потом, когда мы начинаем его выигрывать Он начинает злиться И в конце концов он становится черным и злым Ну и безусловно Я рекомендую данный мод к скачиванию Потому что я про него даже снимал ролик Ну а теперь переходим к следующему моду Ну а следующий мод посвящен Легендарному мультфильму под названием Скуби-Ду Но ну, единственное, что данный мод выглядит Весьма странно Ну и также, естественно не хватает собачки Ну и персонаж мультфильма левитирует Где-то в космосе и лично мне он не особо понравился из-за визуальной составляющей. По-моему, данный мод выглядит не совсем приятно, но он точно подойдет для тех кто смотрел мультфильм «Скуби-Ду». Напишите в комментариях, кто смотрел данный мультсериал. А теперь самое главное и самое важное. Где же скачать все моды, которые я показал в этом ролике? Ссылки на скачивание модов уже находятся в описании, и ты можешь в описании спуститься, там в конце найти ссылки на скачивание. Однако, я очень долго искал данные моды, и мне будет очень приятно, если ты поддержишь этот ролик лайком, а особенно просто взрыв будет, если ты подпишешься на канал, ну и также, естественно, пишите в комментариях, хотите ли вы третью часть, чтобы я показал еще моды Friday Night Funkin на телефон. Ну а с вами был Чайок ТВ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.